Всем привет! Сегодня у нас на обзоре грузовой приемный гоковерт Norberg 18250 из серии тех надежных инструментов, для которого в процессе работы не потребуется ни гарантия, хотя есть год, ни звонки в сервисную службу, хотя они всегда помогут при первом же запросе. Квадрат 1 дюйм. Дополнительная ручка, чтобы не уставать при работе. И регулятор мощности, чтобы контролировать свою работу. Максимальное усилие 2500 ньютон на метр. Количество оборотов в минуту – 3200. Очень важно есть плавное включение. Ведь неудобно и порой даже больно работать с гайковертами, которые включаются сразу и на полную мощность. Удобный, надежный, мощный и недорогой. А что еще нужно для хорошего гайковерта?